до тех пор пока кармический узел не развязан ситуации повторяются снова и снова поэтому если мы хотим изменить эту ситуацию если мы хотим перестать повторять один и тот же проходить один и тот же урок с такими же потерями то наверное есть смысл да, разобраться с тем что произошло что это кармический узел и вот здесь очень хорошо работает именно нумерология диагностика с помощью нумерологии она помогает понять где и что конкретно нужно исправить я об этом вам расскажу сегодня хочу сказать что абсолютно у каждого человека есть своя карма есть свои кармические долги у каждого есть свои кармические уроки и задачи вопрос в том как мы живем насколько мы осознаны и что мы действительно с вами осознанно в этой а, жизни исправляем а, есть такой так называемый карт бланш до определенного возраста в нашей жизни наша карма нас не беспокоит но ну, высшие силы так распоряжаются что до определенного а, возраста а, мы считаемся детьми и мы делаем что хотим мы пробуем этот мир на прочность а, мы мы изучаем мы познаем и карма она нас не беспокоит за редким исключением когда мы очень серьезные родовые программы присутствует тогда скажем так здесь могут быть и прям с раннего детства да, определенные моменты либо у вас контракт воплощения может быть достаточно жесткий когда вам надо рано повзрослеть и в вашей жизни прям очень рано начинают происходить разного рода ситуации но как правило в большинстве случаев то что я наблюдаю вот 13 лет работая с людьми что кармические долги они начинают активироваться в определенном возрасте после 28 лет до 28 лет как правило живите как хотите с вас особо не спрашивают, а потом начинается причем у кого-то вот прям в канун 28-летия болезни возникают серьезные какие-то ситуации проблемные и дальше кармические долги как колесо которое крутится вот чтобы да на уровне образа вам показываю пластиночку вспоминаем да вот возникла какая-то ситуация вам дается возможность ее исправить естественно если у вас есть знания есть инструменты вы справляетесь с этой ситуацией и отлично вы выходите на новый уровень а если нет да то есть Прокрутилось колесо, вы ситуацией не справились, может быть, даже прореагировали таким образом, или такие действия совершили, что вы еще усугубили кармический долг. И тогда с определенным циклом, циклы разные: 5, 7 и 9 лет – Колесо проворачивается обратно и помимо кармы прошлых воплощений цепляет еще и вашу нынешнюю проблемную ситуацию. Как узнать, как понять свои кармические долги? В этом очень четко помогает разобраться нумерология. Потому что где спрятаны, где зашифрованы наши кармические долги? Они зашифрованы в дате рождения, они зашифрованы в имени, они зашифрованы в дне рождения. И есть целый ряд инструментов нумерологии, когда мы можем очень четко понять, ага, вот это, вот это и вот это, это то, что на сегодняшний момент для меня является ковами, и мне это надо проработать, это надо сбросить себя. На самом деле это суперски. Раньше не было доступно таких знаний, такого а, открытого да, понимания. Приходилось жизнь прожить, чтобы что-то понять, и в день смерти только что-то осознать, да, что сделал не так. Сейчас, слава богу, нам открыт да, в третьем тысячелетии инструментарий, мы можем понимать в течение этого воплощения, где что и как не работает. Да. Нумерология шикарная инструмент, который действительно дает возможность сделать полную диагностику кармы своей. Вот это то, что я буду давать на модуле диагностика всех видов кармы своего тренинга. Я вам расскажу о нем в конце. Но где у нас прячутся наши кармические долги? Где прячутся вот эти моменты, которые могут проигрываться снова и снова в нашей жизни? опять же таки в дне рождения если там например числа 13 14 16 19 в полной дате рождения психоматрицы рассчитываем психоматрицу, смотрим дополнительные числа смотрим все ячейки психоматрицы смотрим скажем так сочетание всех этих моментов жизненные периоды рассчитываются кармические уроки и долги могут быть в них вот этот полный инструментарий я даю на модуле диагностика и для того чтобы вы могли почувствовать что действительно этот инструмент работает я хочу вам предложить его прямо сейчас попробовать в прямом эфире то есть я вам говорю еще раз подчеркну что есть инструмент который помогает очень четко диагностировать все виды кармических долгов уроков и задач это нумерология домой мой мастер-класс диагностика всех видов кармы и я сейчас вам хочу предложить прямо в прямом эфире попробовать скажем так пощупать вот этот вот инструмент потому что можно и выявить все свои кармические долги задачи и уроки и не просто выявить а еще и исправить эту карму для этого мой тренинг существует специальные диагностика и коррекция всех видов кармы а сейчас я хочу вам предложить прямо для себя но ну, если вы конечно готовы да, принять Потому что всегда есть часть людей которые говорят да да да я хочу хочу понять разобраться но когда они рассчитывают и видят информацию не всегда готовы ее принять я надеюсь что вы готовы и дам вам методику сейчас из своего платного тренинга антикарма на мой взгляд одна из самых таких серьезных методик это расчет кармических должников вам понадобится блокнотик или листик ручка или карандаш чтобы вы могли эти расчеты сделать на самом деле хочу вам сказать что все виды расчетов они очень и очень простые если вы вдруг переживаете что для того чтобы там делать расчеты нужно там математически сложные действия совершать это не так на самом деле все расчеты отдельно простые сейчас я хочу вас познакомить с самым продвинутым на сегодня методом выявления кармических должников, потому что он, наверное, больше всего с нами взаимодействует прямо с момента рождения в этой жизни. Что такое карма должников? Это то, что происходит с нами в текущей жизни, в текущем воплощении, причем начиная с момента зачатия, до настоящего момента, вот до сегодня. Да? И вот эта карма должника, она работает как шлагбаум или как клетка, до тех пор, пока долг не отработан, получается, что вы не можете выйти на новый уровень, вы не можете вырасти. На да, естественно, требуется помощь, требуется кармическая коррекция, потому что при наличии кармы должника многие действия они остаются бесполезными до момента коррекции. Да. Ну, давайте с вами попробуем рассчитать у кого что есть. У каждого есть еще раз повторяю, мы с вами живем не первую жизнь и каждый сюда приходит с определенным контрактом с определенной задачей. Это зашифровано в вашей дате рождения. Как рассчитать нам карму должника? Запишите свою дату рождения задом наперед. Мы привыкли с вами записывать день, месяц, год. Я вам предлагаю сейчас записать год, месяц и день, то есть в обратной последовательности, так как вы видите на слайдах. То есть дату рождения переворачиваем, мы записываем наоборот. Запишите ее. И последняя цифра, которая у вас получилась, она и будет вашим кармическим долгом на это воплощение. Это ваш контракт обязательный к исполнению на это воплощение. Если у вас цифровой ряд заканчивается на 0, например, вы родились 20 числа, 30, или 30-го, или 10-го, то вам нужно будет учитывать обе цифры, и 0, и та, которая стоит перед ней. Это особый код, это удвоенная карма. То, что называется удвоенной кармой. Рождена 22-го, записана 1 Что брать? Попробуйте две даты брать, и 1, и 2. Сейчас, когда буду говорить о карме должника, вы четко определите. Так, если писать 15, то как писать 51 или как? Нет, писать 15, год, месяц, день, и вот последняя цифра в записи, как я вам показала, посмотрите, пожалуйста, на слайд. Последняя цифра это будет ваш кармический долг. Если это 0, то и 0 вы берете, 0 уже есть, и цифру, которая стоит до него. Угу. Ребят, методика, которую я даю, самая продвинутая на сегодня по определению контракта воплощения, кармического долга на вот эту вашу жизнь. И на самом деле, если точечно пить прямо в, эту, в этот кармический долг, корректировать его изначально, то получается очень многие автоматические кармические долги разрулить. Давайте посмотрим. Если у вас циферка один это называется долг гордыни и получается как это проявляется в жизни это проявляется как бег с препятствиями каким образом постоянно в жизни человека возникают какие-то а, вот эти вот турникеты которые надо брать да? какие-то препятствия возникают которые нужно преодолевать может быть сопряжено с очень частыми неудачами да? могут быть например неудачные попытки реализовать себя или свой бизнес открыть могут возникать конфликты с госучреждениями с властями вот у кого единичка сейчас поставьте один плюс если у вас это проект выигрывается недовольство собой и вот очень ярко я это прям поставила на первый момент да, недовольство собой и своими результатами в жизни и это корректируется с помощью антикарма безденежья потому что программы которые вызывают вот этот вид долго они связаны с деньгами чаще всего вот это вот единички у вас, жизнь как бег с препятствиями. Если вы хотите это прекратить, то вы знаете, что нужно корректировать. Опять же таки, я могу дать инструмент антикарма безденежья, потому что причина для такого долга связана с энергией денег. Если двоечки вы, это должники страха. Действительно, вас часто по жизни используют. В этом воплощении вами пытаются манипулировать чаще всего удачно на самом деле манипулируют. Ввиду манипуляций вы не можете жить так, как вы хотите. Вы все время живете с оглядкой на родных, на близких. У вас все время возникает чувство вины. Если вы что-то даже делаете, то ваше достижение часто присваивает кто-то другой. С самого детства это может проявляться брат или сестра. А, да, вот вы поубирали квартиру, а, а похвалили брата или сестру в работе, например, да, вы сделали что-то, а почему-то получила выгоду а, ваш коллега по работе и так далее. А, вот. а вы боитесь заявлять о своих потребностях, не умеете говорить нет и страдаете от этого вот опять же таки это карма должника по двойке можно исправлять это с помощью антикармы безденежья и антикармы негативных родовых программ потому что вот эти моменты часто передаются в наследие по роду если троечка у вас то вы должник к слова Обычно возникают проблемы с жильем и проблемы со здоровьем. Очень много в жизни человека присутствует обмана, шантажа, клеветы, угрозы для репутации, возможны потери имущества. Часто возникают разного рода зависимости, если вы троечка. Вот. Опять же таки это корректируется через антикарму безденежья, проблемы денежные и антикарму травмы болезней. Четверочка, если а, диагностика на самом деле, ребята, очень точная. Представьте, это только один вид, который я вам даю диагностики, а их целый инструментарий есть, чтобы понять, что а, не работает, что не так. Вот четверки у многих видела, это должник труда. Как правило, возникают проблемы с материалкой. То есть по жизни человеку приходится очень много трудиться пахать пахать пахать и при этом очень часто отсутствует чувство радости человек чувствует себя выжатым использованием чувствует себя уставшим очень часто ему все время хочется выспаться он все время чувствует что как будто бы он не живет да? и как правило вот таких вот лошадок все гораздо использовать просить о помощи просить поддержки финансовой и так далее то есть еще и на самом деле юзать у кого четверочки вот пожалуйста видите, она мотайте на ус потому что пока вы этот долг не исправите вас и дальше будут юзать вас и дальше будут использовать и дальше будет необходимость пахать пахать пахать пахать пока на самом деле пока пока будете способны физически, да а где же счастье, где же радость жизни. Если пятерочка вы, то это должны к чести. А, как правило, если вот последняя цифра 5, то возникают проблем с реализацией. Во-первых, сложно найти занятия по душе, во-вторых, постоянное чувствую внутренней неудовлетворенности и.. Приходится много раз начинать сначала. Вот вы что-то начинаете, жизнь опрокидывает. Начинаете, жизнь опрокидывает. Только, казалось бы, достигли да, какой-то вершинки. И опять вниз, да? то есть приходится снова и снова начинать сначала. То есть добиться успеха практически невозможно. Пятерка очень сложный а -а код. И здесь могут возникать долги и кредиты в результате этого, потому что вам хочется жить лучше, но не может. Вы ввязываетесь в кредиты и ситуация на самом деле на самом деле только ухудшается. Вот это то, что касается а, пятерок. Нам. Вот, если вы шестерка, это должны к знаний. А, здесь вообще испытание за испытанием как правило, а, почему происходит? потому что у человека низкая самооценка, да, и как следствие сложности во всем возникают. Частые неудачи, то, что человек начинает делать, заканчивается провалом могут быть потери крупных сумм денежных могут быть проблемы с властью могут быть проблемы со здоровьем с раннего возраста и самое главное что человек притягивает к себе негативные события или какие-то конфликтные ситуации хотя в общем-то сам ничего плохого не делает вот у шестерок это часто бывает если вы семерка то это должники любви как правило это проявляется в отсутствии семьи на да? семьи или отношения если вы семью не хотите то есть это может быть как измены предательства в отношениях это может быть внезапная смерть партнера оказалось бы все было хорошо это может могут быть многократные попытки создания отношений которые неудачно заканчиваются да это может быть незаметность да, для партнеров то есть вы можете быть интересны красивы но вас как бы не видят вас не замечают и отсюда трудности с представителями противоположного пола. Да? Вот, если именно конкретно на 7 заканчивается вот этот код. Конечно, коды есть хорошие, есть всегда плюсовая сторона каждого кода, увидела комментарий. Но мы сейчас говорим о карме, да? то есть, если есть проблема, то я вам даю понимание, почему это происходит. А, и поэтому сейчас я рассматриваю это со стороны минуса это не значит что плюса не бывает безусловно каждый код содержит в себе и плюс но мы сейчас говорим о карме ребят да? вот поэтому ну, ссоре я вам эту сторону показываю если восьмерка походу то это должник рода называется да, то это особое влияние рода на человека такой человек действительно очень связан с родовым эгрегором и могут быть проблемы в бизнесе с финансами невезение в делах вот из-за родовых программ как раз таки могут быть внезапные ранние смерти в роду может быть невозможность реализовать себя могут быть приступы неконтролируемой агрессии причем с раннего детства могут как раз здесь очень часто повторяться сценарии в отношениях с работой с деньгами Здесь же могут быть трудности, тяжелые отношения с родственниками или э, наследование трагической судьбы родственников, да, там, разводы, потеря детей и прочие моменты. Вот. Ну и девятка, если девятного поводу, то это должник силы. Это, как правило, в принципе, очень сложная судьба. Да, очень много испытаний в жизни такого человека. Алкоголизм я прям большим подчеркнула шрифтом. Часто могут уходить да, в алкоголизм, потому что не могут скажем так справиться с теми проблемами ситуациями или той энергия которая в жизни превалирует вот могут быть очень сложные ситуации с выбором жизненным могут они не ощущать поддержки от родных от близких и вообще чувствовать себя по жизни таким вот одиночкой да, такое тотальное внутреннее одиночество и как правило непризнанность другими да, вот может быть ощущение что вас не любят что все против вас вот. или что вас сглазили это по девятке ребята так проявляется кармический долг значит если у вас есть совпадение мы попали сейчас с вами в точку это один из методов диагностики который применяется в диагностике всех видов кармы есть много других если у вас нет совпадения по этому коду ну слава богу значит именно по дню рождения по вашей финальной цифре у вас кармического долга нет у вас значит проявляется плюс противоположность тому, что я сказала. Но это не исключает наличие других кармических долгов, которые могут быть в полной дате рождения, в имени, да, в психоматрице, в жизненном периоде, в ваших дополнительных числах. Почему я и говорю, что я даю вам один инструмент, и вот у кого это реально есть? Кому мы попали в цель вы просто можете увидеть насколько точно работает диагностика это не про совпадение про то это про то что по вот этому методу диагностики один из многих да вы смогли идентифицировать свой кармический долг то есть у вас это проявилось прямо с помощью вот этой вот диагностики есть еще нолик у нас я видела, что у некоторых был нолик нолик это серьезный вид кармы на самом деле это во первых с одной стороны говорит о том что степень зрелости духа очень высокая а с другой стороны это может говорить о том что это итоговое финальное воплощение и вы должны в этом воплощении почистить все виды своих да, вот, то есть зачистить все хвосты которые были в предыдущих воплощениях вот все что осталось это первый момент а второй нолик может усиливать тот долг который стоит до этого вот если у вас заканчивалась на ноль, но перед ним стояла цифра 1 2 или 3 то нолик будет усиливать тот долг который идет по единичке двоечки или троечке, то есть усиливать да, проявление вот этого вида кармы. Понимаете, ребят, как это работает? Да? То есть вот это такой момент, с которым действительно нумерология, знание нумерологии помогает очень четко разобраться. Кроме этого, я это как специалист по энергоинформатике говорю, да, у нас с вами существует так называемый энергетический мусор что это такое есть момент утяжеления о чем я вам обязана рассказать это то что называется энергетический мусор или энергетическая токсикация да? и это то что присутствует в жизни каждого из нас что это такое это страхи это стрессы это обиды это разочарование это чувство жалости, это состояние одиночества, это вибрации, которые мы излучаем, да, и это есть у каждого человека. Сами по себе низкочастотные вибрации, они вызывают проблемы со здоровьем, с самореализацией, с энергией и так далее. Но в контексте того, что я сегодня говорю, они создают сильные проблемы. Если у вас в жизни присутствуют кармические долги, вот если у вас есть карма и вы проходите как раз-таки момент прохождения кармического узла, и вы в состоянии дисбаланса. Да? Если у вас присутствует большой энергетический мусор, то вам будет очень тяжело этот период переживать. Это то, с чем приходят ко мне уже клиенты на консультацию, уже когда совсем тяжело. Нет, чтобы сразу прийти когда реально очень легко корректировать, справляться с вот этими долгами кармическими, выходить на новый уровень приходит, как правило, когда уже совсем все плохо. Ну как всегда, когда петух где-то прокупает кукарекает да. Вот этот энергетический мусор, который каждый из нас имеет, каждый имеет, потому что мы с вами Чаще находимся в состоянии переживания, стресса, напряжения, негативных эмоций, чем в состоянии радости, да, и вот если присутствует еще и энергетический мусор, то прохождение кармических узлов оно очень и очень сложным да, является. Вот, волшебные таблетки нет, ребята. Что вот я сейчас смахну волшебной палочкой, к сожалению, пока. Я верю, что мы развиваемся, и кто его знает, что будет через 10 лет, особенно после 2027 года, да. А, ну, пока нет волшебной палочки, я не могу взмахнуть и лишить вас всех ваших проблем. Но я готова помочь, я готова поделиться теми знаниями, теми инструментами, теми технологиями, которые реально работают. Они сработали для меня, они сработали для большого количества моих клиентов. Вот я вам эту руку помощи. Готовы протянуть я вас всех приглашаю в свой тренинг я приглашаю тех кто хочет изменить тренинг который называется антикарма и он состоит из двух блоков первый блок это диагностика и это важный самый важный блок невозможно без этого никуда это то с чего я начинала да? очень важно вначале семь раз отмерить потом один раз отрезать почему я это говорю потому что технологии которые я даю в тренинге антикарма они очень серьезные они эффективны если вы их применяете то вы конкретно очень конкретно совершаете коррекцию нет обратного пути и для того чтобы эту коррекцию совершить четко и правильно вы должны понимать куда именно нужно стукнуть да вот Какую часть механизма нужно стукнуть, чтобы механизм заработал, заработал правильно, как изначально должен работать. И вот первый блок диагностика: я вас познакомлю с 12 видов диагностики кармы: и по имени, и по фамилии, и по отчеству, и по коду судьбы, и по дате рождения, и по дню, и по дополнительным числам, и по жизненным периодам все возможные на сегодня методы определения кармы вы в этом блоке получите, и вы сможете сделать полную диагностику всех своих кармических долгов, уроков и задач. Да? Ну, действительно, это так. И это потрясающий интенсив. На самом деле, могу вам сказать как человек который постоянно ведет практику только один метод диагностики стоит денег это одна консультация по одному виду например кармического долга я выдам вам инструменты диагностики все сразу то есть вы научитесь определять все виды кармических долгов и для себя и для своих родных, и для клиентов. То есть у вас после прохождения этого модуля, в принципе, не будет вопроса, почему в моей жизни вот что-то вот так или так. У вас будет четкое понимание. Вот здесь вот это, потому что, вот здесь долги, потому что, здесь нет реализации, потому что, здесь нет отношений, потому что. То есть полное понимание, соответственно, принять участие по специальным ценам.